Воспоминанию стремятся наши сердца. К имени Твоему, к воспоминанию стремятся наши сердца. Мы ждем Тебя, да, вечный да. Соблюдая Твои законы, мы ждем Тебя. Душа моя, жаждет Тебя ночью, утром Тебя тут. Душа моя жаждет Тебя ночью, Утром Тебя Дух мой ищет, Что внутри меня. Господь, Ты нам даруешь не все, что сделали мы. Ты нам даруешь мир Ведь все, что сделали мы, соверши Мы ждем тебя, да, вечный, да, Заблюдая твои законы, мы ждем тебя. Ждет тебя ночью, утром тебя дух мой ищет, что внутри меня. Душа моя жаждет тебя ночью, утром тебя дух мой ищет, что внутри меня. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы.